Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим, это канал Эффект. Итак, это 41-я серия династии Капони. После комментариев к прошлой серии я понял, что можно, оказывается, несмотря на то, что про предыдущий правитель умер, можно заново заключить все альянсы и все пакты о ненападении. Вот, например, Джессика замужем за королем Понсом. До сих пор И у нас есть Такая возможность Предложить ему пакт о ненападении Он, естественно, соглашается Я просто в шоке был, что так можно Оказывается, да, так можно Просто раньше я почему-то не пользовался Пактами о ненападении Альянсами То есть они у меня заканчивались Я просто, просто ну ладно Заключим новые Я раньше почему-то не особо баловался, так сказать, с альянсами и с пактами ненападений, нападений, Потому что... Не знаю, почему, кстати говоря Сейчас, когда мы так долго уже... Я, наверное, просто так долго, как сейчас, я раньше не играл Вот, можно, например... Вот здесь династия Дилука Есть Чезары, мы с ним можем предложить... Ему можем предложить пакт о ненападении И он согласен Так... Дальше Никола Ну, Никола, понятно, он ни на ком не женат Так, ладно, дальше Фредерика Фри Фредерика замужем за Николой Эмбриака Можем ли мы предложить ему пакт о ненападении? Не можем, почему? Почему? А вот а, следующему дожу Геноя можем? Ему тоже не можем, к сожалению Ну и ладно Так, Сандра вот Сандра замужем за Пьетра Генуэ. С ним не можем Может быть можно было бы подарок ему подарить он слишком, Но он слишком много чего хочет Так что нет, я лучше воздержусь Так, он принял Он принял наше предложение Давай теперь заключим альянс с тобой Вот создать альянс Да, он согласен Так Граф, граф Лука Давай с тобой тоже создадим альянс Отлично, хорошо то есть сегодня у нас серия началась с того, что мы заключаем альянсы. Создаем альянсы. Все, давайте так теперь с королем Уси. Дания тоже создадим альянс. Правда, нам тоже придется в их войнах участвовать. Но как мы поняли, что даже если мы не участвуем в их войнах, то ничего страшного. Ничего страшного не происходит. Все, он принял наше предложение. И он тоже принял наше предложение. Так, и давай еще с тобой альянс заключим. Вот, кстати, дадим альянс Усердный крестоносец Леонардо <татрит> <рит> Так, с кем ты воюешь? А... Он воюет с Генуей З... а, С Генуей за Калиур Ладно, давай примем Ой, сразу в 4 войны нам пришлось ввязаться из этих альянсов Что? И помирание тоже против нас здесь? Ну вы вообще обнаглели? Ну, это, конечно, неприятно получилось. Вот король-страж, король оказывается, за него воюет. Ну, блин, это непредвиденное обстоятельство, я же не знал. Я же не знал, что так произойдет. А эта армия до сих пор отсюда не ушла. Ну, как так-то? Король-страж... Король-страж решил, что ему недостаточно просто разграбить город Венец. Его головорезы украли одну из моих ценных вещей. Чего? Блин, он украл книгу Которую написал Асторы Моим потомкам Вот гнида Да уж Надо, Как бы у него эту книгу-то Отобрать Не очень приятно получилось Так, Жупан Степан Крежевцы Ваш сообщник говорит, что королева Весня Вторая Хорватия Умрет от отравленного вина на предстоящем балу Классика Умрет от вина так, здесь война окончена. Я здесь, ну, здесь я думаю тоже будет война окончена, потому что они скоро должны победить. Вот что, если мы здесь попробуем поднять ополчение? Сколько тут в сумме получится? Этого будет достаточно, чтобы 863 человека. Вряд ли можно будет победить с этими силами 2000 человек. Хотя может быть попробовать. Вот наемников мы можем э, нанять. Они соберутся в округе Венеции. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что если... Я понял, в прошлый раз у нас получилось вот как сделать. Вот, они собрались вот здесь точно. Когда здесь идет битва, они не могут собраться здесь, поэтому собираются вот здесь. Блин, это гениально, как я сразу-то не додумался. Хотя это тоже багаюз. Вот, короче, сейчас мы здесь поднимем, поднимем флот. Передвинем их сюда. Так, давайте теперь вот их переместим вот сюда. Провал. Вино оказалось нетронутым, но и заговор не раскрыт. Мы должны попытаться еще раз. Так, венецианская битва. Я шагаю через равнины Венеции. Понимаю, что... Равнины Венеции. Я понимаю, что опыт был просто чего-то там. Короче, у нас есть э, два варианта. Либо эксперт по равнине, либо изворотливый командир. Ну давайте эксперта по равнине возьмем. Ну здесь-то 7000 должны победить. 7 тысяч должны победить, 2000 Давайте попробуем высадиться, хотя нет у них нулевой боевой дух. Нет, лучше так не рисковать. Стойте, стойте, лучше не надо. Лучше не надо, лучше просто посидите на корабле, да. Посидите на корабле Пускай потихоньку боевой дух восстановится Ладно, здесь поражение, но и ничего страшного Пускай немножко боевой дух поднимется до максимума, насколько это возможно И потом мы их отсюда прогоним Он, кстати, больше половины не поднимается, к сожалению К сожалению Ну и ладно, попробуем так У них все равно поменьше боевой дух будет нет, нет, нет. Сначала мы назначим, естественно, самых лучших полководцев. А... Самых лучших полководцев, которых мы наняли в прошлый раз. Вот здесь все, мы должны победить. У нас численный перевес. Но не должен же половинчатый боевой дух помешать этому. Не должен же. Все, отлично. Мы их прогнали отсюда. Да, мы прогнали их отсюда. Давайте еще здесь разграбим. И все. И здесь уже все, победа одержана. Но при этом минус, в минус мы ушли очень сильно. Войска надо распустить. Потому что больше они нам пока что не пригодятся. Если что, еще раз на наймем. Теперь вот эта война должна закончиться. О, Дука Катаколон умер. Он погиб при подозрительных обстоятельствах. И кто теперь? Кто теперь в Византии главный? Михаил э, 7 Дука. Ага. И хорошо что, хорошо, что столица вернулась в, в Константинополь. Ваша сообщница Банна Тихана Босния нашла нужного человека, чтобы тот подпилил перила балкона, на котором отдыхает королева Весня 2. Падение может быть долгим. Так, вот одна война закончилась, но осталось еще две. Мы не будем, скорее всего, в них принимать участие. Зачем надо? Так, все, королева Весня умерла. Да, и теперь Король Хорватии Хронислав Эх, Хронислав, Хронислав Ты же был нашим вассалом Мы дали тебе земли Почему что теперь не наш вассал? Он не стал нашим вассалом, это печально Его, наверное, тоже придется убить Но перед этим Можно было бы Поженить кого-нибудь На вот этой девочке Да, кстати говоря А у нас некого вот, нет, помолвка, помолвка. Смотрите, вот ей 11 лет. Можно выдать за нее Иогана. Эм, нужно заплатить 383 монеты. Где бы взять такие большие деньги? Большие серьезные деньги. Но они, естественно, копятся. Можно, например, взять пока что кредит, а потом вернуть. Но это все равно пока недостаточно. Вот, смотрите, как я хочу сделать. Нужно а, вступить в помолвку вот с этой девочкой. Я так понимаю, а брак будет патрилинейный. Патри да. Брак будет патрилинейный. То есть все дети, которых она родит, будут принадлежать нашей династии. Да-да-да. А у них здесь агнатическое-кагнатическое первородство. То есть когда она умрет, дети из нашей династии, им будет принадлежать... Им будет принадлежать Хорватия. Все, круто. Круто я придумал, да? А, блин, она уже на, на ком-то помолвлена. Надо, надо его убить. Или пригласить к двору. Да, давайте пригласим его к двору. И потом его убьем. Потому что, ну, нет. На ней никто не должен помолвиться. Только мы. Сейчас нужно подождать, пока накопятся деньги чтобы мы могли зап захватить, э, заплатить выкуп. Все. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Так. М -м Покушение на жизнь. Можно отправить его в духовный орден? Да, отправим его в духовный орден. Как круто! Как круто! Мы просто берем и отправляем его в духовный орден, и как бы помолвка разрывается. Ну, давай. Отправить духовный орден. Давай, это, иди к темпу. К темплиерам мы уже отправляли. Пускай идет к госпитальерам. Все. Ну блин, ты же сейчас в духовном ордене. У вас должна была разорваться помолвка. Чертов. Идиот. Так, ладно. Ной Капони и Ливия Дилука сообщили, что у них родился сын. Вы назвали Астора. Почему он в подземелье? Почему он в подземелье? Сейчас, сейчас я все решу. Все эти проблемы сейчас решатся. Он и его мать в подземелье оказались. Нужно, естественно, их выкупить. Да, их нужно выкупить, и мать тоже выкупить. Мы его назовем Хам. Ха -ма. Все, теперь у Ноя три сына. Сим, Хам и Афет. Так, если Бог есть, почему в мире столько зла и несправедливости? У него есть план для всех. Либо мы получаем набожный, благочестие, духовенство и военный плюс два. Ага. Либо... Ему просто наплевать, что прибавит нам интригу Конечно, лучше прибавить интригу Пускай он будет циничный Леонардо у нас циничный, он циник Хам теперь на свободе Мои планы по его спасению отменяются Все равно стоило попытаться Вот хорошо, что он на свободе Теперь нужно выкупить его мать Вот просьба о выкупе Давай, выкупай Весть о том, что предводительница Улита Планирует установить новый торговый путь Давайте попросим у них деньги Деньги нам сейчас очень нужны Блин, она отказалась Ну ладно, ничего все, мы заплатили выкуп, и и жена Ноя теперь на свободе. Мислов прервал свой доклад и улыбнулся. Ваша милость, не могу не заметить, как вы скучаете, когда мы обсуждаем финансовые вопросы. Думаю, будет весьма кстати познакомить вас с предметом. Не хотите ли поработать со мной вместе с завтрашнего дня? Почему бы нет? Это будет весьма познавательно. Я так понимаю, вот этот э, ивент нам полу по позволит поднять э, управление. Да, потому что управление у нас очень низкое А почему наша Почему Аделаида тоже Капец, он что, всех что ли У нас взял Давай всех выкупим Всех, кто у него Скольких людей он наших Заключил в темницу Давайте их всех Нет, начнем, наверное, естественно С тех, кто из нашей династии Мислов начинает день со сбора налогов Некоторые хмурятся и негодуют, когда, когда им приходится делиться своим доходом. Мислов спокойно объясняет, в чем суть системы подадей и почему это так важно. Так, честный: дипломатия плюс 2, интрига минус 2. Нееет. Возможно, жадный. Да, жадный. <laughs> Пускай Леонардо будет жадным. В прошлый, раз, когда я, в прошлый раз, когда я выбрал эту черту, у меня Верция умер. Я надеюсь, с этого раза ничего не получится Зато мы получили много денег Так, сегодня Мислов взял вас с собой на плановый осмотр строительства Он заметил, что рабочие отстают от расписания и расспрашивал их о причинах Строители жаловались на плохую погоду и нехватку средств в связи с задержками Мислов посмотрел на вас в ожидании решения Так, вы задерживаете работу, мы задерживаем оплату Может быть вот это? Наверное, первое лучше. Сегодня вечером Мислов принимал у себя друга. Вы трое хорошо провели время и обсуждая работу за ужином. Знаешь, Мислов, а ведь тебе крупно повезло, заметил гость. Твой сюзерен на собственном опыте понимает особенности твоей работы. Подобное сотрудничество явно на пользу вам обоим. Эм... Можем получить черту щедрой и застенчивой. Нет. Нет. Если честно, я ненавижу это занятие. Лишимся черты усердной получим черту ленивый. А, блин. усердно такая хорошая черта. Если мы получим щедрого и застенчивого. Ну ладно, жадность. Благодаря, благодаря этой черте характер мы получили немножко денег. Сейчас можно от нее отказаться. И получить щедрого, дипломатия и застенчивый. Минус дипломатии, но... Как бы Тут есть все равно, все равно один плюс Сандра Капони Прибыла ко двору, а почему? Почему? Что случилось? А, ее бывший муж Ушел в монастырь, стал епископом Понятно, понятно Что ж, теперь у нас есть Незамужняя девушка, можно Выдать ее за кого-нибудь Так, Гертруда будет отпущен Давай еще, еще выкуп, еще просим выкуп Всех нужно выкупить Всех, кто из нашей династии Сначала нужно выкупить вот самых старших. А усилию? Обязательно. Блин, страдаем от судорог. Да что же это такое-то? Не одно, так другое. Так, вам письмо-помолвка. Сандра и принц Михаил. Патрики, Патрики Герман Византия. Ого. Деспотат Грузия. Он из какой династии? Он из династии Дука? Блин, классно, мы можем породниться с Византией. Давайте, я за, я за. Это хорошо, что он сам это предлагает нам. Да, принимаем. М -м Создадим альянс, обязательно. А с Византией можно создать альянс? Нет, видимо, не можем. Ну ладно. Гильон де Сердани утверждает, что весь его медицинский опыт приводит в заключение, что у вас пищевое отравление. Он настаивает, чтобы вы следовали его указаниям. Давай, лечи нас, Гильем, лечи. Можете там поскорее убить этого Себеслава, он мне мешает. И совершил большую глупость, когда отправил его в Орден Напольеров. Я думал, это приведет к тому, что э, помолвка так, таким образом разорвется. Но нет, она не разорвалась почему-то, очень странно. В следующий раз в таких случаях нужно отправлять их в монастырь. Гильем настоял, чтобы вы воздержались от еды, пока не почувствуете себя лучше. Предписанные три дня прошли хорошо. Так, в общем, альянс с Византией мы, за мы заключили. Замечательно. Теперь у нас такие могущественные союзники. Но не с самой Византией, а с Грузией. Вот, Грузия. Почему-то Грузия находится вот здесь, во Афракии. А под она находится вот здесь. Вообще не там, где Грузия, конечно. Они решили почему-то перекроить границы. Так, он отпускает усилию. Хорошо. Так, мне предлагают помолвку. Усилия. А, король Франции. Блин, они как сами-то? Я, я не успеваю их женить, они сами мне находят выгодные союзы. Хорошо, я принимаю ваше предложение. Так, принять предложение. Так, и можно ли создать альянс? Да, мы создаем альянс со Францией. У нас со многими уже здесь есть отличные предложения об альянсе. Замечательно. Так, Морган Бьюкенен с пьяну взболтнул в таверне о моем заговоре с целью убить... Заговор раскрыт. Черт. О, кстати, помолвка-то разорвалась. Помолвка-то разорвалась. Что мне об этом не предупредили? Все, давайте теперь эм, заключим брак. Естественно, это будет Иоган. Блин, нам не хватает опять денег. Да что же это такое-то? Не оно так другое. Так, давайте попытаемся вылечиться. Можно, кстати, занять у тамплиеров. Но для этого... Для этого у тамплиеров должны быть такие деньги. 300 рублей, чтобы занять их смотрите ка Хо -хо -хо -хо -хо. Вот это да. Можно изгнать евреев. Можно изгнать евреев. Мы потеряем престиж. Зато получим тысячи монет. Все, кто исповедует иудаизм, будут изгнаны из страны. Мы получим черту характера самодур. А, не страшно. Получим модификатор изгнания евреев. Минус 10. Блин. Конечно, это не очень, так сказать, политично. Не очень исторически... Справедливо? Ну почему бы и нет? Ради денег. Вы решили изгнать всех евреев из страны. Теперь, когда стража их арестовала, они вынуждены совершить очередной сход в земли, более дружественные их роду. И позволено оставить себе личные вещи, но почти их все золото будет конфисковано. Вот это да. И теперь мы не обязаны возвращать долг? Да. Вот это Да. Мы стали самодуром, не очень-то приятно. Ладно, давайте сейчас заключим, заключим помолвку с наследницей Хорватии. Все, и наконец, наконец, заключим эту помолвку, заплатим деньги. Элегант слишком низкого происхождения. Да в смысле? В смысле слишком низкого происхождения? Да что же это такое? Не одно, так другое. Он самого высочайшего происхождения. Кстати говоря, почему наш, нашу жену тоже нужно выкупить? Всех, видимо, нужно выкупать. Я еще не всех до конца выкупил. Почему? Ну ладно, может быть, тогда за другого кого-нибудь. Никто больше тебе не подойдет? Вот, доната. Нет. Доната слишком низкого происхождения. Да пошли вы все и вся ваша семья. Да что же это такое? Почему слишком низкого происхождения это? Объясните мне. Вообще никто не подойдет, что ли? Король Хранислав, слушай, мы же тебе все дали, а ты к нам вот так плохо относишься. Он пытался убить Сиблинга, то есть либо сестру, или а я, я пытался убить твоего брата. Ты об этом узнал? Рвота и понос не оставляют вас в покое, Вы страдаете от пищевого отравления. <сих> а <-х>. Короче. Кошмар. Крусайдер <сих> Кинкс во всем своем великолепии. Вот перед нами. <сих> Боже мой. <сих> Просто умереть не встать. Он умер от пищевого отравления. Вот пытаешься, пытаешься, пытаешься, пытаешься чего-то добиться. Ничего не получается, и ты просто умираешь. Так, у нас есть наследник. К власти придет Доната, который еще не совершеннолетний, Но зато Ной стал светлейшим дожем в республике Венеция. Поздравляю! Поздравляю! Наконец-то он стал! Светлейшим дожем Республики Венеция. Поздравляю! Светлейший дождь Леонардо отдал Богу душу, ему было 30, когда он умер от пищевого отравления. Этот набожный человек сражался во имя Бога против иноверцев в одной из величайших священ в истории священных войн. Светлейший дождь Ной славится своей хитростью и внимательностью к поступкам других людей. Он без труда добьется выгодного положения, в том числе и для страны в целом. Да здравствует светлейший дождь Ной! Снова второе поколение, дорогие друзья. Изгнание евреев до сих пор действует, что ли? И наш наследник Доната это... Кто? Донат это кто? Он где? Доната это наш, наш племянник, это сын, э, сын Верца будет наследником, потому что он самый старший. Он самый старший из возможных наследников, поэтому он наследует. Я надеюсь, Ной, типа, с тобой это будет все нормально. С тобой это будет все хорошо. Какие у него хорошие навыки, кстати, вообще. Давайте выберем амбицию. Что, вырастить наследника? Нет, наверное, вознестись над людьми. Пять тысяч престижа мы добавим себе. Я просто в шоке от всего того, что происходит сейчас здесь. Пока что, наверное, мы пропустим одно поколение. Хотя, наверное... Будем надеяться на то, что Ной будет жить подольше, чем предыдущие дожи. Какой путь мы ему выберем? Либо торговля, либо правление. Либо торговля, либо правление. Давайте торговля, скорее всего. Торговля выберем. Еще нужно бы улучшить наш дом, потому что у нас сейчас много денег. Все, и попробуем написать книгу. Попробуем написать книгу. Что лучше? Наверное, вот тонкости взаимоотношений с дипломатией или интригами связанные. Ну что ж. Вот теперь светлейший дождь Венеции это Ной. Он так он так хотел этого и вот он получил. Кто у нас может быть наследником семьи? Ну, естественно, самый старший доната. Но назначенный регентом будет, скорее всего. Э, даже не знаю, кого назначить. Пускай Жоана будет. Почему бы нет? Жоана, пускай будет. Он, это мать. М она до сих пор скрывается, кстати говоря. Ну и пускай скрывается. Мы ее не можем выпустить из-под поля. Ну вот, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до следующей серии. Где будет еще интереснее. Всем пока.